всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто что значит у меня за новость э -э всем владельцам galaxy boot 2 обновление пришло дорогие друзья на наши с вами наушники и давайте посмотрим что у нас значит это за обновление такое э -э открываем наши наушники запускаем galaxy wearable так проходим значит galaxy boots и смотрим наушнички и пожалуйста у нас что здесь добавлена настройка обнаружения положения наушников во время звонков вот интересная какая штучка дальше добавлен вариант элемента управления вызовом в сенсорном управлении улучшенная стабильность и надежность работы системы вот так значит давайте мы с вами Ставим обновление и потом откроем и посмотрим по факту, что у нас там с вами есть. Так, ну вот, обновление у нас, значит, встало. Вроде как. Теперь давайте сенсорное управление. Коснитесь для воспроизведения двойное нажатие, тройное нажатие, касание удержания, двойное касание, ответ или завершение вызова. Коснитесь и удерживайте, отключить вызов заходим мы с вами значит сюда смотрим прочтение быстрое подключение обнаружение положения вот если наушники надеты звук вызова будет воспроизводиться через них если нет через динамик телефона выключите этот параметр чтобы воспроизводить звук через, через наушники даже если они не надеты вот такая вот штучка есть открыто будет но если они не одеты то все наушнички будут у нас не, не будут воспроизводить звук и еще какую-то штучку-то мы с вами видели давайте смотрим добавить настойку обнаружения положения во время звонка добавлен вариант управления вызовом в сенсорном управлении вот такие новшества значит у нас появились интересные так что обновляйте если вы еще не обновились